Трещит. Трещит? Он с тобой разговаривает. У тебя все получится. Ну, у тебя талант был один. Бананами торговать. А взяла я тебя, потому что работать хотела. Через не могу. Ты знаешь кто ты? Ты чемпионка. Надежда Лапшина и Владимир Леон. Насколько новая партнерша Леонова соответствует вашим ожиданиям? Это бомба. Буду просить руки и сердце. Серьезно? Ага. Ты встанешь. Ты готова жить с инвалидом. А никто и не обещал, что легко. Ирина Сергеевна. Надя, хватит. надо бороться. Ты всю жизнь была война. Да замолчите вы уже! Да ты просто за жизнь не борешься. Что мне сделать, чтобы ты от меня отстала? Встать. Я. Я. Чувствую. Чувствую. Сил громче, силу! Силу. Я чувствую, чувствую! силу. Саша. Са. Единственный человек, с которым ты можешь взять кубок, это я. Так что, если она тебе правда, дорога? Это дело всей твоей жизни. Хочешь быть чемпионкой, будешь. Я счастливой хочу быть. Отпусти меня и не держать. Даже пока Не буду. Ты что, издеваешься, что ли, я не могу понять? Чего критить-то сами сядьте? Ну что?